Всем привет, дорогие друзья. Вы на канале Samsung просто. В этом, дорогие друзья, видео хочу вас познакомить для тех, кто хочет заняться спортом, да, ну я не знаю, похудеть или чтобы у него тело такое было атлетическое, скоро же лето, ребята, лето скоро, чтобы можно было поиграть мускулами на пляже, допустим, да, ну или вообще в принципе для себя, короче. Ну для себя мало кто это делает, мне кажется, в основном это делают для того, чтобы показаться перед людьми. Но суть не суть. Не в этом, скажем так А вот оно, само приложение Скачать вы его сможете в описании видео с Google Диска, дорогие друзья И пользоваться совершенно бесплатно Давайте сразу же зайдем в настройки И посмотрим, в первую очередь, что у нас тут есть Здесь есть темы Можно выбрать светлую, либо темную, по умолчанию Дальше нужно нам указать пол, конечно же Нужно указать возраст В моем случае это что-то я перегнул, короче Перегнул, я перегнул 47 мне еще Дальше язык не указан, не обязательно. Можно синхронизировать с Google Fit, если вы этим пользуетесь. Дальше включить музыку во время тренировочек. И даже задать громкость музыки. Потом... Какие музыкальные песни? Здесь можно указать треки и так далее и тому подобное. Дальше. Звонок будильника. Звонок в начале и в конце упражнений. Это тоже интересная вещь. Время отдыха нужно указать. Out and Next ⁇ это переключение тренировок. Да? Дальше Google голосовой гид. Использую голосовые сопровождения во время тренировочек. Также задается громкость. Потом какой голосовой язык и потом загрузить этот язык, если вы его у вас его нет, дальше. дальше предпочитаемый голосовой модуль, который вы хотите использовать, допустим, у меня стоит Samsung, а можно выбрать речевые сервисы Google, да, тут уже, как говорится, на вкус и цвет, ну естественно, дальше поддерживать, так далее, тому подобное, все, все, что здесь пока нас может интересовать, Выходим отсюда. Идем дальше. Рекомендованные еще есть приложения. Здесь можете зайти и посмотреть. Возможно, что-то вам понравится, и установить. Еще у нас есть план питания. Первый, второй, третий день. Пожалуйста, вот план питания: завтрак, легкая закуска, обед и ужин. Это тоже, кстати, очень важно. Потому что заниматься или пытаться сделать атлетическое тело, не используя правильного питания, в принципе, невозможно. Потому что я в спортзале э, видел мужиков, которые действительно раскачаны. У них бицепсы, вот, бицепсы, но и живот вот такой, короче. Это как раз таки от того, что э, неправильно питаются. Дальше. Напоминания. Здесь можно задать напоминания, пожалуйста, по времени. Идем далее. Отчет, история и настройки мы с вами уже видели. Теперь идем и смотрим, что мы хотим. Допустим. Мы хотим на этой неделе что-то с вами сделать. И вот добавили завтрак к обеду мы посмотрели. Теперь, допустим, осталось 28 дней. Нам нужно за 28 дней вот какие-то тренировочки с вами пройти. Гоу! Начали! И он нам показывает, что мы с вами должны сделать в этих тренировочках. Здесь все подробные упражнения, подробные показы этих упражнений, длительность, сколько этих упражнений... И так далее и тому подобное. Нажали Go и погнали. Погнали! У нас тут иммузоны, все дела. Все погнали. Короче, и говорит у меня по-английски. Почему? Потому что я русский язык не добавил. Это все сделать можно. Дальше можно редактировать, что-то убрать, если вдруг вы не можете сделать. Ну, допустим, у меня артрит левого коленного сустава, и, естественно, какие-то прыжки или наступательные упражнения. Бег и так далее, тому подобное, для меня не подходит. Я их могу здесь удалить или заменить на что-то другое. В частности, да. И поехали дальше. Здесь у нас тоже, вот, пожалуйста, 28 дней. Пожалуйста. Здесь такая же ситуация. И все, все, все. Что вы хотите. Что вы хотите, то выбираете и тренируетесь. Приложенец отличнейшее. Мне кажется, Поэтому, а можно вообще задать мою тренировочку. Пожалуйста, нажали и поехали. Что вы хотите, сделали, количество дней. И все. И занимать себе на здоровье. Как я уже сказал, дорогие друзья, это приложение будет доступно в описании видео по ссылочке в Google диске. Вы можете его скачать и пользоваться совершенно бесплатно.